всем привет друзья соскучился по вам долго объяснять правда да и не буду пройдемся посмотрим что у меня тут изменилось что рексу вот рекс не поменялся как был такой и остался Да, Рекс. зелени еще хватает ну подумающий январь месяц поэтому как гуляет на свободу так по поводу свиней здесь у нас еще стоят гомельские Сколько ему, наверное? Ну, неделек, наверное, уже 11. Две свинки такие. Довольно интересные. Здравствуйте. Здесь у нас вот такие дюнтики. Опорос был 31 декабря. Всего живых было 6, но осталось 5. На 4 почему-то один откинулся. Железо с селеном я два раза ввел. Им сколько уже, наверное, дней? 20 дней, наверное, без нас. 14, 14. 14, 20, 14. Так, здесь вот такая ситуация. Разгородился трошки. Буквально бели. Ну, уже ничего не видно. Да. Должна была быть покрыта, но что-то с подсомнением. Ну вот так. Ну а вот тут вот такие голубосы. Вес неплохой. Взвехали. Даже ничего нет, честно говоря. Все свои собирают, поэтому как-то так. Мама их, а папа вот он. И получились вот такие белые. Ну, как Два кабанчика и три свинки. Ну, Гурминские уже мы их потихонечку приучили вот так, потому что ходил с хлебушком, поэтому они все это вот к рукам лезут спокойно. Идем дальше. Так, ну здесь. Три самца, один в доме бегает большой. поместно серебро, молодое серебро. Ой. Так, здесь уже, конечно, бродак, Я здесь мало нахожусь. Вторую вот жинку уже положила МСН, чтобы не это. Ну, 10 раз не бегать. Так. Видите, уже сюда она в клетку. Но ну, здесь малыши серебра. Здесь должен быть окот. Это посмотрим, что с ней смотрим так еще белая вещь какая-то блин не видно ничего вот так О. здесь тоже что-то непонятно не знаю надо здесь уже продали так вроде бы гнездо начал делать здесь ничего здесь тоже уже продали то есть и кролика кролика кролика здесь у нас так это серебро это серебро. Здесь помесь. Здесь посмотрите, сколько же. У меня тут не было, блин. Помесь. Так. Так, тут помесь. Там один серебро. Помесь на крыльях. Здесь что у нас тут? Это крольчиха. Крольчиха. Так. Помесь. Помнишь? И этот ну, тоже. Помесь. Ну, молодняк. Помнишь? конечно, я и как бы себе на мясо. А серебра осталось молодняка один кролик и здесь три. И все. Серебро разобрали в первую очередь. А то серебро не идет, не идет. Все пошло. Ну как разновато, честно, видите? У нас за счет убирать никогда. Никогда. Ну, как говорят, обойдешь а живы, здоровый, а там все будет своим чередом. Все, друзья, всем пока. Дай Бог до новых встреч.